друзья здравствуйте так угу. начала вам вещать по десятибалльной шкале насколько меня хорошо видно насколько меня хорошо слышно начала вам вещать сейчас э, из браузера Safari и вспомнила что сейчас там будет корявенько наверное рисоваться в нем сейчас извините еще секунду перейду наверное в google chrome да сейчас секунду Да, вот сейчас подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно по десятибарльной шкале. Что-то камера. Камера не хочет никак. ку, -ку. Тоже никак. У нее какой-то нету. Не, -не хочет фиксировать. Что с ней делать-то? Что с ней делать ну да, мне как-то не хотелось. Все, вот. отлично. Так, друзья, насколько меня видно, насколько слышно сейчас, попытаюсь как-то света побольше. Все, отлично. Хорошо, что видно, хорошо, что слышно. Значит, итак, ну что... Сегодня говорим про октябрь месяц. Октябрь у нас уже с вами на пороге. Ну, уже, собственно говоря, что на пороге. Он уже зашел к нам в дом. Так, сейчас убираю еще папу. Чтобы не раздражали. В кабинете мужа у него все время какие-то лишние вещи есть. Так вот. Друзья, о чем же мы сегодня с вами говорим? Мы с вами сегодня говорим о э, октябре. Для нас с вами октябрь, ну особенно если он еще такой тепленький, симпатичный, хороший, да, вообще кажется, что почти лето, еще и лето далеко не ушло. А вот э, по китайскому календарю у нас уже с вами, дорогие друзья, э, последний месяц осени. То есть понятно, что мы, мы не живем с вами по этому китайскому календарю, да? он там древний, он там все рассчитан под какие-то немножко другие, можно сказать... В энергии но но мы по нему высчитываем с вами астрологию мы высчитываем свои астрологические карты мы делаем прогнозы поэтому для нас конечно прислушиваться все-таки к тем энергиям мы вообще смотрим как работают энергии скажем так да? поэтому э, почему-то супер перестала видео показывать да, что-то вообще. А я вот в сафаре перестала, да, с вами тоже как-то контактировать только в хроме Ну да, не знаю, почему так все. Вот, да. Всем добрый вечер. Итак, мы говорим с вами про октябрь. Вообще, вообще месяц земляной собаки. Мы говорим про последний месяц осени, месяц земляной собаки он начнется только 8 октября и продлится по 6 ноября. То есть там такой состыковки с, нашим, как бы, с нашими месяцами у китайцев особо нет. Да? И мы с вами сейчас просто поговорим про тот период, который нас ожидает с 8 октября по 6 ноября. Вот. Всем спасибо, хочу сказать, что много людей пришли, я думала, вы уже так подустали от, от наших марафонов, много очень людей завтра идут, начинают на обучение астрологии, приходят на мой курс, большая, хорошая, интересная группа собирается, и я, в общем-то, думаю, что... Вот. И я думаю, что все в каких-то делах <смех> с китайской метафизикой, но смотрю, на, все равно приход, пришли много людей, пришли на прогноз. Хочу спросить у э, тех, кто пришел, есть ли среди нас новенькие? Поставьте, пожалуйста, единички, кто первый раз на нашем прогнозе э, не знаком, особо не со мной, не, может быть, даже с астрологией Бадзи не знаком. Я новенькая да. отлично Ну не так много людей но тем не менее для вас я сейчас тоже а ну нет нормальное количество меня зовут пугачева наталья я профессиональный психолог я давно занимаюсь астрологией. у нас уже целая школа астрологии Мы с различными направлениями с разными преподавателями и для тех кто пришел сегодня может быть первый раз послушать про прогноз на следующий месяц я надеюсь, что вас, вы тоже какую-то пользу для себя э, сегодня почерпнете из нашей встречи. И, может быть, вам тоже понравится астрология, может, вы тоже ей начнете заниматься. Так вот, друзья, э, значит, меня зовут Пугачева Наталья. А вам для того, чтобы было поинтереснее на вебинаре, нужно зайти на наш сайт npugacheva.com. Э, Сейчас я вам покажу. Сейчас дадут ссылочку сайт n пугачева калькулятор в раздел калькулятор бадзи. в этом разделе вы найдете Сейчас я... Сейчас я... вот калькулятор базы вы найдете калькулятор для калькуля сначала что нужно сделать нужно будет заполнить свое имя пол дату рождения время если знаете если не знаете то ставите нет там можно такую раскладку найти. Если не знаете время рождения, тогда и город не нужен. Если время знаете, то город нужен. Ну и ставите, собственно говоря, на кнопочку, нажимаете расчет. Вы получаете вот такую астрологическую карту. Она будет называться. Там много будет иероглифов, много всего будет разделов в этой карте. Сегодня мы с вами будем говорить про вашу натальную карту. Это вот это те иероглифы которые находятся под названием столпы судьбы так вот эти эти иероглифы их будет в, они столбцами такими стоят да? то есть есть столбики сверху есть снизу здесь фазы ЦИ, они такими цифрами выполнены дальше у нас с вами так называемые скрытые стихии мы сейчас пока их трогать не будем вы смотрите только на открытую где я галочки поставила. То есть, вот это все сочетание оно называется столпом. Таких столпов в нашей карте будет 4. То есть вы знаете столб года. Ну, обычно все знают, что родились: в год крысы, в год быка, в год тигра да, все знают. Многие даже знают, в какой год металлического там быка или огненного быка. Ну, например, да? это, как раз вот этот металлический или огненный он как раз дается по названию верхнего иероглифа и у нас с вами столков будет 4 то есть у нас есть вот у нас есть столб вот как есть годовой столб точно также есть столб месяца столб дня рождения если вы знаете час то еще есть столб часа рождения и по этим всем иероглифам мы собственно говоря будем сейчас делать прогноз ну я вам буду конечно делать общий но кое-где будет у нас какой-то и частный что нужно что нужно понимать для частного прогноза нужно понимать под каким элементом личности вы пришли то есть вот посмотрите в дне верхний ролик и тут прочитать. Вот здесь, например, написано ⁇ Огонь я да? ⁇ Вот а -а -а -а, он вот змея. Елена у нас. Да. Ага. И, значит, вы должны будете, когда я буду рассказывать, например, если у вас есть кролик в карте, где его нужно смотреть его нужно смотреть в земных ветвях это вот эти иероглифы видите, они подписаны обезьяна лошадь, обезьяна крыса, петух тигр да? вот здесь мы и смотрим есть у вас этот самый например кролик или нет этого кролика а, ну дальше буду по ходу объяснять главное вы сейчас зайдите сделайте, потихонечку сделайте свою карту сделать зайдите на калькулятор на калькулятор и вот лена сбрасывает лена пирогова сегодня модерирует наш чат избрасывают э, ссылку по которой вы можете пройти прямо на наш калькулятор и собственно говоря э, сделать э, сделать карту и мы с вами а мы с вами начинаем этот прогноз значит итак месяц земляной собаки то есть у нас с вами вот этот помните мы говорили огненный петух там деревянный кролик это когда у нас есть какой-то знак, земная ветвь, здесь собака, и над ней еще стоит какая-то стихия. Здесь она какая? Здесь она тоже земля. Земля-земля. И у нас получается земляная собака, собственно говоря месяц очень сильной земли то есть у нас такая двойная земля да? земля дает всегда стабильность да? вот если все остальные энергии они какие-то могут быть медленные или очень шустрые, быстрые, земля это всегда стабильность но когда много земли то это может быть даже какая-то стагнация то есть замедление всех процессов отсутствие Ярко выраженной какой-то активностью вот такая стагнация. Земля ленивая, она статичная. А, то есть, а у нас еще ко всему, и год быка, вы помните, а бык у нас какой стихи относится к земле. Вот. И э, к земле, собственно говоря, быка с его любовью, ну, какому-то там медлительность постольку, поскольку бык все-таки вот такой работающий знак, он любит что-то делать. Вот медлительность, да, но все-таки а, он делает, лежит. Консерватизм, вот консерватизм это про быка. В октябре еще и добавятся, да, такие же родственные энергии собаки. Да. Это вызов, вызовет, конечно же, снижение деловой активности, что отразится на бизнесе и карьере, создаст проблемы, возможно, у кого-то и в личной жизни и приведет к застою в некоторых сферах. В отличие от предыдущего периода, мы говорили с вами про период осени, октябрь не будет столь позитивным и оптимистическим месяцем. Чтобы избежать неприятностей, необходимо всю имеющуюся энергию направить на то, чтобы сохранить достигнутые ранее результаты. И обязательно выбрать правильно для этого не о чем мы сейчас и будем говорить то есть друзья месяц непростой он может быть конечно и не такой сложный как нас ждут месяцы впереди почему мы говорим о каких-то сложностях да? вот откуда мы взяли это? вообще почему мы прогнозируем с чего мы решили как вы думаете у кого есть какие мысли почему мы думаем вот, вот как вы? Мысли у астрологов развиваются. С чего мы взяли? Что могут быть, вот ну, как-то не так вроде все есть, его не так вроде все радостно. Откуда мы это берем? Есть риск набрать. Да, да, да, да, Мария, это точно. Как вы думаете, обожая октябрь в моей собаке в году, приходит вторая собака? Потому что ретроград. Ретроград – это да, мы еще до него не дошли. Я вот про энергетику немножечко сейчас. Откуда? У меня в карте Казасбеком. И пришла земля. Да, ну, собака еще пришла, да, будет наказание. Столкновение. Нет, нет, сейчас я немножечко про другое. Да, пока, ладно, не написали. Но из-за того, что сейчас много людей приходит ко мне учиться на... Э, завтра уже начинается у меня обучение фундаментальному курсу Бладзе. Но сразу многие про это узнают. Мы сейчас говорим про тепловое регулирование вообще в карте, и неважно, к мы карту смотрим, человека, или мы смотрим карту, эм, карту года, да, например, месяца конкретного. Мы с вами видим, вык самый-самый ледяной знак из всех 12 месяцев, просто лютый холод. Что нас спасало? Почему мы с вами, ну еще как-то худо-бедно нормально проводили, в общем-то, время до этого? Что нас спасало? Нас спасало первое. Это было начало года, то есть первые шесть месяцев теплые и те, температурное регулирование года, оно происходило. Ну и вот, собственно говоря, последние пару месяцев все-таки огонь пробегал, что-то нам давал и что-то у нас какие-то надежды были. А теперь этих надежд нету. Год холодный, год холодный, месяц холодный. В холодный прихолодный год энергетически начинает приходить холодные месяцы. Таких месяцев у нас вот помимо собаки еще, естественно, будет три месяца зимы. И это будет, будет ну, такая своя история. Сейчас давайте не будем сильно там нагнетать в жути. Но мы, в общем, понимаем, что без тепла, без... Каких-то про... нету и глобальных процессов. Здесь не то, что касается кого-то в частности, это касается будет касаться нас всех. Про частности, можно сказать, что, наверное, кому-то такая погода, такая природа энергии, она может тоже быть хорошей. Потому что если у вас карта сильно перегрета, если много жара, солнца в карте, и это не дает вам делать какие-то дела, достигать каких-то результатов, то! конкретно для вас этот период может быть и неплохим потому что этот период может быть как раз для вас тем периодом когда э, жара чуть-чуть потеснится придет холод и с этим холодом придет что-то чего вы давно ждали но никак не выходил такое может быть но в общем в целом конечно для всей планеты и для многих процессов которые происходят Такая лютая, лютый холод, он не очень хорош. И вот мы начинаем потихонечку вступать в этот холод. То есть, поэтому мы и говорим, что вот этого самого какого-то зажигательного веселья, которого мы ждали, ну, или хотя бы мы в каждом месяце пытались вытаскивать из каждого месяца, то а, здесь у нас с вами, ну, грубо говоря, хорошо бы попробовать сохранить достигнутые ранее результаты конечно мы всегда оптимисты мы думаем про то что мы еще чего-то успеем сделать и достигнуть но если вы сейчас передохнете несколько месяцев переведете дух тоже будет неплохо вот <сосы> <сосы> <сосы> Да, напишет что у меня две козы шикарный год Согласна, с двумя козами для тех у кого две козы в карты год шикарный это точно и настраиваюсь в октябре провести его гуд, учусь. Вот, как раз для учебы: я дальше буду говорить: что для учебы самое то, самое прекрасное время. Да, приходите, на цифры, 16 октября, все будет хорошо. А когда придут месяц воды, свинья, крыса, все замерзнет, будет лед, тащить коньки. Да, да, да. Вот. А, насколько свинье полезна собака? Скажите, пожалуйста, я имею в виду по годам. А, ну, у свиньи собаки, собакой какого-то прям прямого такого, знаете, взаимодействия, что сказать, все прям совсем все будет плохо, у них такого нет, поэтому насколько полезно, я просто не понимаю, что вы сейчас собираетесь как бы с этой информацией делать, да? то есть что вы хотите, вы хотите узнать какую-то совместимость, или у вас это там с ребенком, или вы вообще просто с этой собакой, насколько это к свинье подходит. Ну, то есть, с какой целью, как говорится, вы интересуетесь, да? Но э, столкновений нет да? столкновений у них нет. Э, с собакой свинья, сейчас я вспомню, она вообще никаких взаимоотношений не имеет. У нее нету ни плохих взаимоотношений с собакой, ни хороших взаимоотношений, вообще ровные. Будем считать, что хорошее Но здесь что можно посмотреть? Зми... Э, у нас с вами свинья это Рэм, большая вода, собака это большая земля гора на пути на пути к воде которая стоит здесь можно по-разному смотреть если мы будем по гору вот я, кстати сейчас до этого дойду то для воды гора дает хороший спуск да? то есть ускорение вот у нас есть большие горы как раз собаки есть поменьше горы это эм, дракон да такие пологи красивые и собака, ну что, хорошая гора, ну мне кажется, что все нормально, не знаю, говорю, с какой целью интересуетесь. А, хорошо, давайте я буду, я не буду сейчас на такие частные вопросы отвечать, иначе мы ничего с вами сегодня не сделаем. Вот, итак, более того, у нас с вами ретроградный Меркурий, он уже идет, ничего в нем страшного абсолютно нет, абсолютно. Просто, если у нас с вами и так не самый, ну, скажем, такой веселый, замечательный какой-то и проходит там год или месяцы какие-то да ну скажем так давайте скажем они даже не тяжеловаты какое-то слово-то вот такое хочется подобрать они просто энергии застойные вот так скажем да застойные то конечно еще ретроградный меркурий со своей какой-то застойной энергии то есть как бы оно на второй накладывается здесь может принести какой-то нам определенный окрас вообще всей, всей нашей жизни. Но, но в самом ретроградном Меркурии нет ничего страшного. Ну, помимо того, что, конечно, техника, которую покупаешь, как правило, ломается, часто спрашивают, что делать, если уже купил, да ничего сохраните чех. Ретроградный пройдет, может, и нормально ну, сломается, сдадите, да, сейчас все все принимают. А вот. а, в месяце, более того, в этом месяце будут дни без богатства 15-17 октября, когда не стоит активничать еще и в финансовом плане. Дни, так называемое истощение 6 ноября, потеря 2 ноября, истинных потерь 3 ноября. Отметьте себе в календарике такие деньги, которые бы надо бы запомнить. <связывающие> да. Меркурий вообще, ну, кто не знает вообще, что такое Меркурий, можете зайти у нас в раздел статьи, найти в поисковике «Меркурий набрать и вам выйдет статья, где все написано, чего бояться, чего не бояться, что с этим делать. Вот, вообще, я, для меня Меркурий – это время. Я вообще люблю Меркурий. Начнем с этого. Я считаю, его очень прекрасно время. Во-первых, можно немножко действительно приостановиться с какой-то, может быть, с деловой активностью, с какими-то, может быть, новыми проектами. И что сделать? По, ну, немного посмотреть назад, закончить все дела, которые ты начал в, в периоды, которые были более активны. Это раз. Во-вторых, то есть он хороший период для того, чтобы что-то закончить. Второй важный момент – это учеба. То есть вот почему-то в эти периоды очень хорошо уходят, вернее, приходят знания, скажем так. А вот с недвижимостью мне очень нравится, что уходит недвижимость. То есть как раз все мои знакомые, которые начинают суетиться что-то с недвижимостью, я все время говорю, слушайте, давайте вот в Меркурино посмотрим дату. И прекрасно вот работает у меня… У меня прекрасно работает. Я сама, если мне что-то нужно, то я этот Меркурий жду, потому что для некоторых дел Меркурий просто замечательный. Вот. Я развилась а, Значит, смотрите, а он мне полезен, как родной. Значит, друзья, мы на вообще давайте так скажем, давайте честно посмотрим на этот Меркурий. Он никакого отношения китайской астрологии к тому, к тому, с чем мы с вами здесь, о чем мы разговариваем, не имеет вообще. То есть такого понятия в китайской метафизике нет. У них миллионы есть своих понятий, но не ретроградного Меркурия. Ретроградный Меркурий пришел к нам из западной астрологии, и он настолько сильно вписался, что, ну, уже называясь астрологами, неважно какими, не говорить про Меркурий, уже мы прям не можем, да. Но Меркурий никакого отношения к нашей с вами теме на самом деле не имеет. Так что давайте э, лучше вернемся к нашей теме. И наша тема, как вы помните, э, это подбор дат. Вот еще один есть вопрос. Многие спрашивают, а почему вот даты, вот даже мы даем бесплатные календари, мы вам высчитываем даты одним там, из древних способов, например, он неплохо работает этот китайский календарь. Ну и у нас ну 90 процентов наших учеников школы пользуются этим а, Некоторые начинают сравнивать, например, вот с теми датами, которые я даю. Они говорят, а почему здесь вот так, а здесь вот так? Здесь вот вот, друзья, ответ вообще в общем-то очень очень простой. А, способов выбора благоприятных дат очень много. Вы даже я вот занимаюсь китайской астрологии, я вам могу сказать, что но ну, я даты могу выбирать, я не знаю, там, десятью разными способами, и они действительно не будут стыковаться, не будут контактировать, но вот то, что я вам даю на прогнозе, это такой классический выбор дат, он естественно не под каждого человека нацелен, да, он говорит о такой средней температуре по больнице и все. То есть хороший день нехороший конечно конкретно для вас надо посмотрите может конкретно для вас какой-то день будет супер хороший или супер плохой но мы с вами все-таки при, прислушиваемся э, к общим таким тенденциям да, дня. если мы не будем идти вразрез с этими тенденциями то как бы ничего плохого не случится если у нас нет выбора с вами то есть ну вот нам поставили перед э, нас поставили перед фактом ну, вот либо вот завтра либо никогда у меня, например, вот в прошлом месяце была такая сделка. Сделка была важная, и э, вот она примерно была на таких условиях. И э, я вообще, я, господи, я даже на какие-то более мелкие истории, и то я там 20 раз посмотрю в календарь, какие-то даты выбирают, все ну, вообще под какую-нибудь фигню абсолютно. А тут была такая крупная, значит, у меня история, и я не смогла применить свое знание. Я, ну, Что я сделала? Я сказала, окей, значит, если так идет, значит, она должна вот, случится именно так. Как пойдет, так пойдет. Это как с рождением ребенка. Мы можем выбирать, выбирать, выбирать. А потом он взял и родился в ту дату, которую Господь Бог ему все-таки сам предназначил. Так вот, сейчас я вам расскажу, что примерно Вселенная должна выдать в тот или другой день. А, значит, итак, у нас есть, значит, начинаем. 8-20 октября, 1 ноября не назначайте на эти дни хоть э, сколько-нибудь значимые дела они принесут одни неприятности 20 октября можно использовать для, начи... для налаживания взаимоотношений а 1 ноября ни в коем случае не планируйте переезды или ремонты. лучше оглядитесь по сторонам может быть кому-то из вашего окружения нужна помощь день благоприятен для благотворительности а если вы запутались сами то не стесняйтесь просить помощи, и она вам будет оказана. 1 ноября, да? Запомнили. То есть для чего-то может быть и не очень, для чего-то может быть и хорош. А, вот я тут перед, второй раз взяла. Так, Неважно. Дальше. 9, 21 октября и 2 ноября. В эти дни не отправляйтесь в путешествие и не занимайтесь бумажными делами. Все затянется, документы затеряются, что основательно потребует вам нервы. Но 9 октября день сам по себе хороший. Благоприятный для того, чтобы начинать сегодня, например, какие-то важные дела, какие-то другие, да, то есть не про путешествие, не про бумаги. Все пойдет по плану. вот хотя предостережение путешествия все равно остается да, про 9 октября. 21 октября подходит для мягкого разрыва но не спешите ставить точку в отношениях если сделаете первый шаг сегодня и то обратного пути не будет то есть порвать можно с кем-то отношения давно хотелось может быть не обязательно с любимым а с каким-нибудь сослуживцем или с каким-нибудь с какой-нибудь подругой то вот можно как раз этот девочек и взять 2 ноября день потерь любые дела будут простой тратой времени займитесь повседневной рутину не планируйте важных дел не занимаете ответственных не назначайте каких-то ответственных разговоров и тогда весь негатив дня останется за бортом 21 октября и 2 ноября не стоит навещать заболевших. То есть, если кто-то есть и требуется ваша, ваша помощь, то постарайтесь. Ну, если ваша помощь, то в помощи не откажешь. А вот если просто навестить, то лучше, конечно, это сделать по телефону. Тем более, что у нас опять всякие вирусы на пороге. Да? 10, 19, 22 и 31 октября и 3 ноября не стоит посещать врача он может ошибиться с диагнозом вот в этом месте обычно у нас денек-другой да, с этим в этом месте у нас как-то прям очень много дней когда не стоит ходить к врачу обратите на это внимание 10 октября благоприятен благоприятны все дела где возникают какие-то обязательства Значит, смотрите друзья сейчас я знаю будут многие спрашивать Маргарита, пишет, спасибо большое, даже этот полный чайник. Не значит, про что вы пишете. Значит, смотрите, часто тут будет спрашивать, а что мне делать, если я к врачу давно ждала запись, и вот там на 19 числа записалась, месяц назад. Друзья, ну соизмеряйте, смотря зачем идем к врачу, если, если действительно мы идем за тем, что врач должен делать ставить какой-то диагноз, потому что иногда бывают. Ну, какие-то, знаете, такие промежуточные этапы, да. Ты должен прийти к врачу. Она говорит, ты приходи 19 пройдет месяц и я тебе выпишу направление к другому врачу. Ну тогда идите. Вот. А если у вас, конечно, прям вопрос стоит жизни и смерти, что там прям, ну пусть жизни и смерти стоит какой-то очень важный вопрос. Ну а что делать? Переписывайтесь. Лучше еще подождать там неделю или две, ну, записаться на хороший день. Я так считаю, потому что врачебные ошибки, они очень дорого обходятся. И прямого в переносном смысле слова, да, в то тоже, извините. Извините. Даже финансово, когда там врач что-то заподозрило, и ты как дурак пошел на 20 тысяч анализов знал, а, ой, нет, все хорошо, нет, хорошо, что все хорошо, Но 20 тысяч тоже жалко, да? Или 45, такое тоже у меня бывало. Так что, знаете... Лучше, конечно, благоприятный день пойти. 22 октября для того, чтобы создать создать незабываемые впечатление. 3 ноября не назначаете важных дел, потому что результатов вы не увидите, так как это день истинных потерь. 19 октября, ну, вот с врачом как-то может не очень, а день хороший, прекрасно подойдет ко всему, что связано с саморазвитием и, наукой, и науками. Хорошо использовать публикации, например, постов каких-нибудь важных для вас, нужных. Там. 31 октября хорошо использовать для начала обучения. 11, 14, 23, 26 октября и 4 ноября ⁇ дни неподходящие для начала любых дел и выяснения отношений. К тому же 14, 26 октября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 как-то вы вышли и себя неловко почувствовали? Нет, это не про это, а то, что могут, да, вот вас могут как-то подколоть, как-то обидеть, как-то вот над чем-то посмеяться. То есть это земляное наказание, когда оно, оно у вас в карте прописано. То есть что такое земляное наказание? К нас должно встретиться три зверька: бык, собака и коза. И когда они у вас уже все в карте есть то земляное наказание работает одним способом. То есть вы можете что-то сказать, что-то сделать, и людям будет как-то неловко, или как-то их... Ну, то есть вы как бы виновник. А здесь вы будете как как жертва, если у вас нет этого наказания. Но оно вот складывается. Оно сейчас как бы для нас, для всех будет складываться. Да? То есть мы одного зверька взяли из года, второго зверька мы взяли из месяца, и вот у нас третий будет еще из дня приходить когда будет приходить сказал. вот для нас такие ситуации могут для каждого возникнуть либо быть может быть каким-то началом какой-либо ситуации которая потом для нас может быть не очень да? то есть может быть не конкретно в этот день но что-то может вот подтолкнуть то есть вот 14 26 октября то есть их нужно просто про них помнить и лучше бы избегать лучше просто эти дни избегать Избегать чего? Избегать там не сами, не сами дней, все равно же мы будем жить с вами, да? Но избегать тех ситуаций, которые... Вы, вам и так подозр... есть подозрение, что что-то может быть не ланос в этой ситуации, да? Ну, я не знаю, там, э, прийти там, в ресторан, выпить побольше и пойти пить караоке, например, да? вот, то есть вы и так чувствуете, что можете так помидорами закидать, а уж еще и в такой день это точно, да. В любом случае не провоцируйте конфликты, вежливость это будет главное, наверное, в эти дни. 11, 23 октября и 4 ноября в эти дни энергии идут против энергии месяца. Вообще вот эти столк... дни столкновения, они такие, ну, сложные, сложные вообще для для проживания, для окружающих, для наших с вами взаимоотношений. Да? Могут быть проблемы абсолютно в любой сфере деятельности, где вы решите себя проявить. Но если у вас накопилось, не, накопились нерешенные вопросы, то энергии дня помогут найти правильный вариант ответа. Старайтесь все эти архиважные дела перенести на другое число. Откуда взяли? От того, что происходит столкновение. У нас столкновение в основном считается, что оно приносит не очень хорошие события. Но если у нас застой где-то, то как раз столкновение это может быть то, что пробьет этот застой. Да? Не вижу ничего. Кто не видит, нажмите на кнопочку на моем видео и увидите. Или перезайдите, или в другой браузер зайдите. Что-нибудь сделайте и все будет хорошо. Значит, 12, 24 октября и 5 ноября ⁇ благоприятно заниматься духовными практиками, совершать обряды, закладывать фундамент. Не стоит заниматься опасными видами спорта, так как есть вероятность травм. 24 октября ⁇ очень благоприятно для большинства дел, направленных на увеличение материального достатка семьи. А 5 ноября ⁇ может заключить, можно заключить выгодную сделку по обмену. Ну, это не обязательно финансовое направление. Вы можете заключить ее сами собой, например, отдать какую-нибудь свою невнимательность или неусидчивость, а взамен хотите получить силы от Вселенной, да? например, на то, что вы будете соблюдать режим или действовать по заранее составленному плану, то есть какую-то в себе, может быть, более лучшую черту выработать. 13, 25 октября, и 6 ноября – прекрасные дни для любого начинания. Можете назначать праздничные мероприятия, открывать бизнес или начинать изучать что-то совершенно новое. Если вы вдруг осознали, что вам чего-то не хватает в жизни, и вы самостоятельно хотите это привнести, то сделайте первый шаг – в такой день и у вас все получится. Если у вас есть необходимость громко заявить о себе или выйти из чьей-то тени, то приложите максимум усилий 25 октября в этом направлении, и вас заметит, к тому же, если надумаете сесть на диету или отказаться от надоедливой привычки, там, не знаю, курения, например, да, выберите 25 октября, и вы справитесь. А 6 ноября день истощения, когда энергии очень мало. И лучше всего, отметить в календаре, что лучше бы всего, конечно, в этот день отдохнуть. 15, 27 октября дни подходят для любых видов деятельности. хотите начать обучение, открывайте любой вебинар и вперед хотите вступить в новую должность обязательно карьерный рост вам будет обеспечен. и конечно встречи с друзьями праздники и вечеринки просто позитивные тела доставит вам ни с чем не удовольствия. удовольствие 27 7 октября любое загаданное желание может исполниться не упустить свои свой день не забудьте что 15 октября любая финансовая активность может привести к денежным потерям. Это надо запомнить. 16-28 октября по своей сути нейтральные дни, но прежде чем приступить к чему-то важному, подумайте, а хватит ли у вас сегодня на это сил. Если вы сомневаетесь, лучше перенесите свои планы, чтобы не разочароваться к вечеру. Но с другой стороны, дни достаточно хороши, чтобы составить бюджет семьи или запланировать необходимые траты. И старайтесь не навещать заболевших в даты. Пожелайте им скорейшего выздоровления по телефону. 7, значит, что у нас? 17-29 октября. Несмотря да? на то, что на эти даты у вас намечена куча дел, планы могут срываться или дела затягиваться. В окружении будут недопонимания, может быть, стагнация. 17 октября день без богатства, а 29 октября день хорош для того, чтобы делать накопления или цены приобретения. 18 октября и 30 октября дни хороши для избавления от ненужных вещей чтобы разобрать хлам в кладовке или освободить балкон не подходит для путешествий встреч переездов а также не подходит для бумажных дел все все затянется и не принесет нужного результата 30 октября хорош для налаживания взаимоотношений Итак. Давайте это мы пробежались быстренько, что у нас ждет, какие дни для чего хороши. Да? А, значит, как сделать, чтобы участвовать в вебинаре? Я не знаю, в каком вебинаре, но сейчас вы здесь в вебинаре участвуете, а в каком вы еще хотите? Вы хотите попасть в какую-то закрытую группу обучающегося курса, напишите нам на почту. Попадете на любой курс, какой захотите. Итак, давайте вернемся к образу октябрьской собаки. Собака у нас какая? Скала, да? Помните, я уже вам говорила: гора. Причем гора какая высокая-высокая. Просто скала. Лишенная всякой растительности. Нет у нас зелени никакой, которое своим пиком просто упирается в небо у нас гора на горе стоит можно так сказать да? упирать своим пиком в небеса внутри этой скалы есть минеральные жилы те драгоценные камни за которыми из древней охотились люди но делиться своими сокровищами гора не торопится. Только самые смелые, самые сильные, способные пробудить э, в скале, э, пробу, э, проруб, прорубать в скале э, штольни и до, добывать драгоценности. Да? Ну, то есть не всем, конечно, дано. А в октябре еще, можно сказать, произойдет об, обвал. Ну, я имею в виду сейчас, конечно такую образную наверное, метафору, да, что вот этот инський металл года, вот этот вот золото-бриллиант, да, то, что мы понимаем, под, под металлом. Смотрите, сколько у нас земли. То есть все, металл любит воду, когда его, инський металл, он любит золото, когда его выносит на поверхность. А когда его заваливает, о чем это говорит? Ну, о том, что что-то драгоценное будет очень сложно получить и, да, и в прямом в переносном смысле. А, то есть образ индийский металл года, образ тех самых драгоценностей оказался погребен под обломками скалы. То есть вся утонченная вот эта красота. красота синь инского металла, желание быть заметным, вместе с его такими правилами, хорошими очень характеристиками, да, то есть принципиальность, дисциплинированность, откровенность, куда ушло? под землю все ушло, да, в недра скалы собаки. Это не значит, что подобные качества исчезли из нашей жизни. Это говорит о том, что брутальная собака будет делать упор на медленное, но верное продвижение вперед, на нежелание идти на компромиссы ей не важно насколько привлекательно выглядит ее решение ей важно практическое применение да, насколько все в хозяйстве пригодится более того соседство быка года и собаки этой осени то есть земляные две земляных земных ветви делают окружающие энергии конфликтными сами по себе земли не очень любят встречаться хоть Инсьянам, хоть янсьянам, хоть хоть, вот, и, и, хоть наискосок они все равно не очень любят встречаться, да, эти земля. То есть э, ну, какая-то конфликтность такая будет более повышенная, раздражительность будет. Вот, Напористость, пусть можно так э, назвать, если лишняя самоуверенность, агрессивность, все это будет. Бу возможно, вам же будет казаться, что все вокруг притесняют вас настроены против такая энергия будет вообще ссор может быть сплетен до да, достаточно велика, велика вероятность эмоциональное состояние будет подавленное заваленное да, много слишком земли появится много поводов для какого то неудовольствия какой-то неудовлетворенная какая-то ситуация будет вам вам казаться тут главное будет казаться поэтому основная рекомендация не разбрасываться негативными эмоциями лучше лучше пересп... переспросить то что вы недопоняли пересмотреть ситуацию с другой стороны в конце концов лучше отложить это все до утра решение да, переспать с вопросов подумать и может быть все уже будет не так уже и страшно как вам что-то показалось и не так все конфликтом. Может, знаете, с утра ко всему уже, уже до да чего-то и договоритесь, да, избежите 40. Старайтесь быть более лояльным, вежливым, не выплескивайте накопившийся на негатив на окружающих, тем более на близких людей. Особенно актуальны эти моменты будут для людей, в карте которых уже присутствует этот самый бык, эта самая собака, эта самая коза. Им нужно быть очень внимательны в плане отношений с близкими, с коллегами, по работе, да и вообще с окружающими людьми. Месяц в этом случае провоцирует земляное наказание. То есть она у вас уже есть в карте, его как бы еще провоцируется ну, дополнительно, скажем так. Хорошо, да, конечно, ничего хорошего. Да? То есть, может быть, для людей, которые приходят и составляется это наказание, оно менее разрушительно, чем для тех, у кого оно уже есть, и оно еще и еще чем-то ну, как бы добивается. Да? А, земляное наказание вполне может вас подтолкнуть для того, чтобы выяснять отношения или поскандалить. Особое внимание, как еще раз напомню, на 14-26 октября – это дни полного земного наказания. В эти даты э, перечисленные характеристики могут проявлять, проявляться более активно. Эмоциональные взрывы могут сделать семейную обстановку очень напряженной. Надо учиться сбрасывать негатив. Лучшим выходом станет... Спорт, куда-нибудь спортзал, на танцы, на балет, куда кто хочет. Главное, чтобы куда-то выплеснуть, это все можно было. Или сходите в выставочный зал, на вернисаж, в театр. Почему? Да потому что и собака, и бык относятся к земляной ветви цветущего балдахина. Это символические звезды, которые отвечают за тягу к искусству. На этой волне можно построить вообще весь месяц, да? переключить свое внимание на хобби, встречайтесь с прекрасными, читайте, смотрите любимые фильмы, занимайтесь любимыми делами и так далее на негативное проявление эмоции у вас попросту не останется уже времени особенно сильно почувствуют на себе это влияние те кто родился в день тигра или лошади или собаки то есть вы смотрите свою земную свой столб Столб дня и смотрите нижний иероглиф «День своего рождения». Для них октябрь несет личную звезду цветущего балдахина. Им больше других захочется творить, придумывать, самовыражаться. Но также может проявля... проявиться потребность и в уединении, чтобы привести мысли в порядок. Месяц собаки – это последний месяц осени, олицетворяет собой конец сбора урожая. В это время можно доделывать то, за что выбрались ранее. Октябрь – плохое время для начала проектов, нужно сохранять результаты и доводить до логического завершения ранее начатые дела». За, э, закрывать все эти процессы вот то что мы как раз с вами уже говорили организация нового проекта может затянуться будет появляться все новые и новые проблемы мешающие задумки в результате идея вообще может провалиться но если реализация задуманного дела произошла раньше а в октябре, а в октябре подходит его итог то идея принесет свои результаты и будет работать на выполнение вашего, на повышение, извините, вашего имиджа и материального статуса. То есть все у нас с вами зависит от чего. Все зависит от того, вы начинаете или вы заканчиваете. То есть вообще, конечно, вот в такие земляные-земляные месяцы, в ретроградку. я уже говорила, что очень прекрасно получается. Лучше... 10 дел начать заранее. И, ну, кстати, вы еще успеете начать. У нас еще три дня. Да нет, ну я бы в ретроград, конечно, ничего бы не начинала. Но зато заканчивать все очень хорошо. Что касается финансов в октябре, то, погнавший за денежными проектами, можно упустить из виду некоторые нюансы, на которые следовало обратить внимание, что приведет либо к потере день, денег, либо к затягиванию этих проектов. Стоит быть более аккуратными стратами, спонтанные покупки, спонтанные покупки могут подкосить ваш семейный бюджет, и вы еще долго будете восстанавливать финансовый баланс. Весь вообще стол земляной собаке – это звезда банкротства. Не стоит в этом месяце излишне тратить денег или вкладывать в малоизвестные проекты. Будьте бдительны и обходите стороной всевозможные однодневные конторы, которые обещают вам несусветные прибыли по сто процентов за раз. Да? Опять же, внимание, 15-17 октября ⁇ дни без богатства, когда любая финансовая активность может привести к потере денег. По поводу романтических отношений, то октябрь неплох. Для подобных действий его статичная энергия а, отсеет какие-то неподходящие варианты, еще на стадии знакомств, вновь образовавшиеся в октябре пары, пары имеют все шансы на создание крепкой семьи, могут появиться а, служебные романы или отношения со старыми знакомыми, а, ну, в любом случае, энергия октября не располагает к случайным связам. Нужно стараться строить постоянные отношения. Если в вашей карте есть земная ветвь змеи, то собака приносит красный феникс. Это символическая звезда романтики. Не сидите дома, помните, что ваша неотразимость засияет только в обществе так что конечно в общество выходите побольше почаще октябрь непростой месяц он склонен создавать трудности и проблемы но нужно учиться расставлять приоритеты правильно распределять собственные силы и возможности чтобы сгладить все негативы октября изменить ситуацию в лучшую сторону ну или хотя бы оставить ее как есть если она и так хорошая земная ведь собаки в карте в карте банкротства и татьяна я такого не говорила нет я говорил простого банкротства он, в картах он работает по-другому это не это не так как раз мой грабитель почвы, я сына его траты. Да, сейчас будем про грабители тоже говорить. Хочется напомнить, что земная весть собаки ни для одного элемента не является благородным человеком. То есть, помощи в октябре, к сожалению, нам всем ждать не приходится. До всего нам нужно с вами будет доходить самостоятельно. И не особенно рассчитывать на то, что кто-то умный нам подскажет выход из непростой ситуации, наведет на какую-то интересную мысль или замолвит за нами словечко. Октябрь месяц, когда необходимо проявлять не только самостоятельность, но и ответственность за сделанное или не сделанное, сказанное или, или, или утаенное. Хотя люди, янское дерево и янская земля все еще могут Надеяться на благосклонность блока, это благородный не даст их в обиду до конца года. Да? Как уже говорилось, собака, то есть вы кто у нас как уже говорилось, собака медлительная, и если вы привыкли к компульсивным действиям, быстрым решениям, вас может раздражать подобный медленный темп. И выводите себя. Но с другой стороны, именно основательный подход может избавить от поспешных решений и ошибок по неосторожности. Особое внимание людям, родившихся в год или день дракона, собаки, э, э, День дракона, собака будет вашим личным разрушителем. Поэтому избежать перемен вряд ли получится. Но стоит поберечь здоровье и не рисковать. А если у вас в карте уже присутствует земная ведь собаки или дракона то эти рекомендации важнее вдвойне если вы посмотрите в каком столпе у вас находятся собственно говоря уже стоят одна из сталкивающихся ветвей ну я бы больше конечно на дракона обращала внимание здесь собака собака не сильно -то проблем а то что просто просто много земли уже приходит да? А вот с дракончиком надо обратить внимание. То есть посмотрите, где у вас дракон и посмотрите, в каком у нас столпе стоит. То есть помните, я вам показывала 4 столпа. Так вот, если он у вас стоит по году, то столб в году у нас за что отвечает? За здоровье, да? То перемены могут быть либо с вашим здоровьем, либо с внешним окружением. Внешнее окружение – это могут быть это все что угодно. Это может быть какой-то там фирма, может, вы куда-то ваша контора куда-то переедет может быть ну, какое-то внешнее окружение если месяц то это тоже внешнее окружение но очень близкое: родители друзья если ваш дракон стоит в дневном столпе, то перемены могут коснуться чего вашего дома вашего брака и опять же могут и здоровья в том числе а, особенно а если в часовом то это либо с детьми, либо с карьерой Также можете пересмотреть свои жизненные планы или стратегию поведения. Особенно актуально это будет для тех, у кого есть топ в карте. Не просто дракона, а этот дракон может, должен быть либо деревянным, как вы вот здесь видите, либо водным. Да? Вам лучше спокойно переждать этот месяц и не выпускать пар. Насколько благоприятны они будут, зависит от пользы столкновения этих земляных ветвей. Но в любом случае старайтесь не провоцировать конфликты, не воспринимайте в и все, что вам говорят близкие и родные, чтобы потом не пожалеть об этом. Тем, у кого в карте есть земная ветвь кролика, также могут ждать изменений, но более мягкий почему кролик собакой образует огонь который очень которую сейчас не хватает да? вне зависимости от полезности элементов у вас появятся новые эмоции захочется праздника радостных впечатлений Но стоит обратить внимание на то что чрезмерный огонь добавит вам сверхчувствительности ревности склонности к истерикам и если образовавшийся огонь принесет недостаточно полезную стихию, то вас э, ожидают приятные изменения в той сфере жизни, за которую он отвечает. А, к тому же, если ваш столб личности ⁇ инская вода на кролике ⁇ то вероятность новых отношений, дружеских, романтических, деловых, рабочих, многократно увеличивается, увеличится. Всем, кто родился в месяц свиньи, в октябре самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. Ведь для них земляная ведь собака – символическая звезда, небесный доктор. Значит, вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение. В октябре месяце будет чрезвычайно активна та область вашей жизни, которая представлена янской землей. А если в карте повторяется целиком столб месяца то есть вот у вас есть уже такой столб, да, то вероятность изменения той сферы жизни за которой отвечает столб в карте также очень и очень велика то есть еще раз говорю если это у вас погоду то это социум да? например работа окружение. если у вас по месяцу это родители либо э, друзья в дне муж ну и ребенок в час, если протестируйте свою карту, соотнесите ее по элементу личности, проверьте перечисленные земные ветви, и вы будете готовы во все оружие встретить новый месяц. Не пропустите хорошие события, которые могут произойти в вашей жизни. Ну и как-то нужно оберегаться, конечно же, от негатива. Да итак если к нам с вами здесь мы смотрим своего господина дня друзья все новенькие особенно смотрите вот в этом столбике господин дня а, например здесь у вас элемент личности помните я говорила мы смотрим по дню самый верхний элемент то есть мы с вами смотрим дерево диска или янское, тогда для вас будут энергии которые приходят они будут приносить какое-то божество также как и для всех для вас это будет богатство. Да? для огня это будет самовыражение если у вас господин дня уже значит, уже элемент земли то для вас это будет либо грабители либо друзья в зависимости от того инский у вас элемент или янский то есть для янских это друзья для этих элементов это грабители печать для Значит, для металла это будет печать, а для воды это будет власть. Ну, сейчас мы, я вам поподробнее еще расскажу. Итак, если ваш элемент личности дерево иньское то октябрь несет очень много денег. Звучит заманчиво. Но в период богатства присутствует необходимость четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость. Не совершать незатоманных трат. Есть большая вероятность эти деньги потерять. Конечно, если карта сильная, если в ней есть поддержка элементу личности, то можно заработать больше обычного. Если карта слабая, то любая попытка повысить свои доходы будет выливаться в увеличение рабочих каких-то часов. Ну и будет высасывать из вас силы. Будьте внимательны, всех денег не заработать, лучше поберегите свое здоровье. Если в карте человека янское дерево, присутствует янская земна земля, в небесных именно словах, да, карты Бадзи, месяц принесет активизацию благородного богатства. Что она будет несет? Она несет незапланированные какие-то неожиданные деньги. Ну, не знаю, попробуйте купить все билетик, например. Если ваш элемент личности Янский огонь или Интики, то октябрь – это месяц самовыражения. Огромное желание действовать, творить, показывать себя во все, со всех сторон. Захочется измениться самому, изменить всех, все вокруг, делать хоть что-то, так вот лишь бы только делать да не сидеть сложа руки это время когда в голове будет поток идей планов желаний но мы помним что такая мощная земля невероятно статична и скорее всего до их реализации дело может и не дойти поэтому все что вы придумаете в октябре все свои озарения лучше фиксировать на бумаге их время придет мы с вами все это успеем потом реализовать есть одно но такое сильное желание показать себя может сказаться на взаимоотношения с с окружающими особенно для женщин которые своими действиями могут поставить под удар отношения Старайтесь быть мягче, следите за эмоциями. Более э, актуальны эти рекомендации для индских огней. А у янских огней принесет э, для янского огня э, э, энергии приносят жажду наслаждения, вкусно покушать, съесть сильно какой нибудь э, лишнюю шоколадку так что прикупить может быть какие-то новые наряды сходить развлечься с, с друзьями иногда конечно это надо но берегите фигуру вполне вероятно что после такого плодотворного месяца вам придется э, интенсивно приводить себя в форму к новому году если ваш элемент личности либо янская земля либо инская земля то в октябре приходят энергии Друзей либо богатства. Да? Ой, либо грабители богатства. Еще раз. То есть для янской земли, если у вас земля Ян стоит в месяце, то это будет у вас а, друзья. Если инская земля, то грабители. Это месяц, когда вы вряд ли сможете остаться наедине с собой. Рядом обязательно кто-то будет. Какие-то телефонные звонки, встречи, просто поболтать с соседкой или что-то обсудить с коллегой. Множественные контакты, которые, с одной стороны, дадут вам ощущение наполненности, а с другой – перенасыщение общением может привести к какой-то раздражительности, к нервным срывам. Старайтесь месяц, тенденции этого месяца повернуть в себе во благо, на свою сторону – Расширяйте контакты, которые вам могут пригодиться в дальнейшем, завязывайте полезные связи, ну, помните вы и про ограничения. Да? Людям иньской земли захочется а, все время кому-то обязательно помочь, границ лишь богатство приходит, да? бежать, спасать мир по первому зову Не торопитесь, ваше рвение вряд ли оценят по достоинству. Особенно если у а, этой самой земли. Инской земли сильная карта. Что такое сильная карта? У Инской земли есть земные ветви, которые тоже земляны коричневые. То есть она укоренена. Да? А, так вот, стать героем сплетен очень даже быстрее возможно, чем прославиться какими-то хорошими делами. К тому же прибавится количество желающих поохотиться за вашими деньгами, поэтому будьте бдительны. А вот если у вас элемент личности янский, металл Г или инский, Синь, то месяц будет ресурса, а ресурс ⁇ это комфорт, ну, это и лень в том числе излишняя, ну, можно не лениться, обучаться, например, пойти, да, разнообразные ощущения, но в основном это время. Защиты от внешнего мира, ощущения силы, всемогущества. Временами захочется доверить собственной интуиции, а временами действовать проверенными методами. Так что людям ген и синь, и, ну, металла, да, есть из чего выбирать. Но самое главное – это период, период ресурса, это поддержка на всех уровнях. Это может быть получение новых знаний, способных вывести вас на новый жизненный уровень, подсказки и помощь старших родственников или наставников. Да? Период, когда необходимо заниматься собственным э, телом, внести в ежедневный распорядок утреннюю гимнастику или поход в бассейн, но вместе с этим вы можете проявлять интерес к духовным практикам, метафизике или религии. Если ваш металл сильный, то возможны депрессивные настроения, замыкание в себе, нежелание общаться. Если элемент личности не поддержит, то в этом месяце увеличивается ваш труд... трудолюбие, вам захочется добиться совершенства во всех делах, а вследствие этого и увеличение дохода. Если ваш элемент личности вода, ян или и то октябрьские энергии будет представлены для вас как власть если вода в карте сильная, есть ресурс то основным направлением месяца может стать желание утвердиться на своем рабочем месте появится желание двигаться по карьерной лестнице в любое, в любые по карьерной лестнице и любые Приложения для этого, приложенные для этого усилия, принесут положительные результаты. Если вы на самом деле желаете достичь большего, то не стоит занижать самооценку. Но если вода слабая, что такое слабая, только что говорила, нету корней в карте, да, то вы в полной мере ощутите на себе давление со стороны властных и административных структур женщины будут весьма недовольны тем что их мужчины станут проявлять завышенные требования в этом случае стоит обратиться за поддержку другим людям прекрасное время для работы в команде в этом ваша сила даже если вы стремитесь к независимости в октябре совет от старшего товарища будет как нельзя кстати это могут быть старшие товарищи это могут быть ваши родственники это могут быть ну, вот, наставники, скажем так да положительные или отрицательные изменения любого знака мы конечно вот конкретно для вас что будет нести энергии месяца конечно нужно понимать насколько полезен для вас элемент земли полезен все будет хорошо не полезен то не очень сейчас я вам расскажу еще совсем коротко про очень интересные про очень интересный праздник в, в Китае. Ну, во-первых, да, давайте о чем о чем стоит сказать. Вообще собака стоит на переходе из внешнего реального мира и потустороннего. Да? То есть у нас есть границы, в, в карте кто изучает метафизику, эти границы знает, между внешним и внутренним и потусторонним миром. Да? И как раз на этих границах есть несколько животных, которые стоят, в том числе это собака. На границе инь и ян. Она как охотник, да, выбирает, кому можно, кому нельзя пересекать эти границы и ловит любого приближающего, приближающегося к ней в сети небес. Месяц собаки, девятый лунный месяц, обладает огромной силой ян. А его девятый день усиливает, усиливает ян и считается энергетически очень мощным. Девятка, как мы знаем, представляет огонь и считается числом солнца. В связи с этим девятый день девятого лунного месяца был выбран именно для, для праздников Китая Чуньян. Я не знаю, там, с их наречиями, как он точно называется. Ну, в общем, по-русски будет пусть так. Чуньян, который дословно переводится «повторяющееся солнце» его также называют днем двойной девятки или праздником хризантем вот праздник хризантем мне больше нравится значит в 2021 году этот праздник отмечается 14 октября стоит заметить что в этом году праздник хризантем попадает на земляное наказание энергии гордыни и непримиримости но мы знаем что любое наказание не страшно если вести себя по сравнению по отношению к, к, к окружающим с должным пониманием и уважением да? То есть Короче, если мы про это знаем, то не так уже все и страшно. Чтобы снизить, снизить напряжение в этот день, принято пить чай или вино из хризанты Есть печенье с лепестками хоризантем, украшать себя веночками. Ну, если хоризантем кизила, можно. В Китае в этот... День дети в школе учат стихия хризантема а в некоторых городах устраивают выставки Хризантема. Я думаю, что это, конечно, очень красиво. Вот эти, кстати, чайни с Хризантемом мне тоже нравятся. А, так вот, дорогие друзья, я думаю, что вам тоже ничего не стоит там 14 числа отметить этот праздник, украсить. Да, и просто букетик цветов, да, Хризантем, прекрасные осенние цветы, прекрасные, создают прекрасное настроение. Почему бы нет? Нет. Да, не, поставить букетик на печь своих любимых печенюшек, заварить чай как такой, ну вот если прям из хризантем найдете так вообще будет прекрасно да в общем сделать такой небольшой праздник для всей семьи значит что еще можно можно прям специально купить прям к этому дню специально купить чай Красивый, особенно если у вас есть прозрачный чайник. Он так красиво там распускается в этом чайнике. Или кружки должны быть прозрачны, чтобы было видно, да? а, Что еще можно сказать? Октябрь это время, которое в китайском календаре называют межсезоньем, когда осень своей, своей печали постепенно уходит, освобождая мест, место зимнему холоду. Первоочередная задача выгнать этот ход из организма и чем, собственно говоря, то есть мы должны с вами зимой помнить по китайской медицине мы обязательно должны есть с вами пить с вами горячие напитки горячие супы горячие чаи и так далее хризантемовый чай чайный цветок богат своими тоже витаминами микроэлементами которые помогут повысить иммунитет бороться с простудой с упадком сил ну и, собственно говоря, помятуя о том, что месяц собаки особо, особо ждать помощи неоткуда, да, мы про это говорили, кого, предлагаю обеспечить себе защиту самостоятельно. И, как обычно, мы какой-нибудь талисман себе выбираем, то есть можно взять талисман, я предлагаю вообще простой талисман. Давайте весь месяц, тем более хризантемы прекрасно стоят. Я сама для себя решила, что в этом месяце у меня будут на столе обязательно стоять хризантемы. Вот, вот такой незамысловатый у нас с вами план. А, и денежная звезда. Но самое важное, то, что мы с вами рассчитываем, то, что мы многие ждут, многие делают, это денежная звезда. Денежная звезда – очень простейшая активация, активация денег. По этой активации мы должны найти нужный сектор. Кто, кто не знает, как нужный сектор находить, вам нужно пройти по ссылочке. Ссылочка у нас с вами... Значит, так, вам нужно зайти на наш сайт ком зайти в раздел... Давайте я вам сейчас покажу. Зайти в раздел... Вот вы заходите на наш сайт, да? n зашли на наш сайт и там будет раздел расчеты вы на него нажимаете и попадаете шаблон 24 горы вот вам нужно шаблон 24 горы вы туда заходите там можно скачать шаблон 24 горы там есть видео как он накладывается и так далее то есть вы накладываете на свое жилище э, ви видео <аш difícil> шаблон 24 горы и находите нужный сектор. И ставите свечку, таблетку в нужное время, в нужный сектор. Вот вам сейчас э, Елена Пирогова скинула, где взять этот шаблон. Можете, да, перейти. Шаблон 24 горы тут. Да. А, ваш сайт сегодня с утра не открывается. Вот это, да? Лена Пирогова, зайди, пожалуйста, посмотри, пожалуйста, что у нас там с нашим сайтом. А, сейчас. Кстати, пока с вами говорю, тоже зайду. У меня все открылся. Не знаю, может, там вам какие-нибудь куки обновить. Я правда не знаю, что это такое. У меня открывается, да. Все нормально, да? Все хорошо. Открывается, да-да-да. Вот. Значит, друзья, что нам нужно? Нам нужен с вами Северо-Восток-2 и Северо-Восток-3 в этом месяце. И дат у нас не очень много. У нас дата 10 октября, 13 октября и 22 октября. Это дни, когда мы с вами можем погреть, собственно говоря, эту самую денежную звезду. Загадать желание, на что-то направить свои мысли и поставить в нужное время, в нужное место. И желательно, ну, откуда бы мы хотели эти деньги получить, тоже понимать. Да? Ну, если неоткуда хотим, то все равно просто ставим. Так вот, друзья, значит, здесь указаны часы, когда нам нужно ставить, согревать эту звезду, а здесь указано, кому в этом день ставить нельзя. Все очень просто. Часы можете брать, вот как вы их видите, там, захотел там с 3 до 5, взял с 3 до 5 час, да? Но я эти вот часы просто в разных школах по-разному работаю, но я их обязательно перевожу в солнечные часы. Что значит перевести в солнечные часы? Я а, захожу, опять же, тот же самый раздел расчетов, захожу в калькулятор солнечный двухчасовок, вожу свой город, и мне, значит, у меня здесь пишут, например, мы хотели с трех до 5 а, это час обезьяны. Так вот он в Москве, вот посмотрите, да, час обезьяны, он начинается не с трех до пяти, а он с 15.30 до 17.30. То есть я, если грею, то я по солнечному времени грею. Вам, собственно говоря, тоже тоже предлагаю греть по солнечному времени. Так что денежная звезда, дама капризная у нас. Друзья, обычно после меня выходит наш фэн-шуист Татьяна и рассказывает нам про энергии следующего месяца с точки зрения фэншуи, летящих звезд. Вот, Мариана пишет: спасибо большое, что на озоне прекрасный выбор чай с Хризантем. Ой, спасибо большое. Да, я еще сама думаю, куда-то забежать надо, а куда не могу понять. На озон надо забежать, все понятно. Предыдущий слайд, хорошо. Так вот, друзья, значит, Татьяна у нас не будет, у нее идут занятия. Татьяна не будет. Так, вот делайте фотографию этого слайда. И вот фотографии вот этого слайда. Но я вам хочу сказать, что если вы чего-то не успели, скриншот, фотографии сделать, все это, что я вам сейчас тут рассказываю, опубликовано на нашем сайте в статье «Прогноз на октябрь 2021 года». Так что вы все это можете зайти и почитать. Друзья, я хочу сейчас, пользуясь случаем, пока вы не разбежались, напомнить про наш прекрасный прогноз руководства на 2022 год. Есть кто-нибудь, кто не купил, еще его не заказал у нас? Поставьте единички в чат. А те, кто уже заказал, поставьте пятерки в чат. Я знаю, что многие заказали. Единички, кто его еще не заказывал, пятерки, кто его уже заказывал. Да. Вот, вообще у нас да, обычно такой значит, прогноз. Вообще мы его называем Талмут. Это огромный, огромный прогноз, который мы занимаемся всей школой. То есть у нас пишут все методисты, все преподаватели нашей школы. И это прогноз на 2022 год, в котором пишется Бадзи, Фэншуй, Цэмей, выбор дат на в любом. Я, кстати, думаю, что у нас еще такой взрыв сейчас появился, Лен Пирогова. Слушай, надо, ну, сейчас уже, может, в этом году не будем делать, но вот на следующий может быть, нам... На 23-й Светлану попросить, чтобы она еще раз сделает ЦВ, я не знаю, возможно или нет. Уже думала да, про это. Но давайте Светлану поговорим, может быть, она сделает так, интересный такой презент, и мы еще сделаем по ЦВ. Пока, не, пока нет, пока мы вам не, не рекламируем. Но, значит, смотрите, заказать прогноз можно, перейдя по ссылочке. Этот прогноз, значит, для чего этот прогноз нужен? Этот прогноз, Лен, напомни, сколько он там страниц. Страниц 500 у нас, да, я уж не помню, сколько он. У нас такой огромный прогноз. Значит, стоит он 5900, там 500 страниц. Друзья, 500 страниц абсолютно важного, нужного, волшебного текста. Помимо того, что вы сами по этому прогнозу все можете просмотреть для каждого, для себя, для каждого члена семьи, я все время этот прогноз предлагаю, собственно говоря, своим ученикам. Для чего? Я говорю, что даже какие бы вы умные не были, как бы вы все, может, вы сами умеете эти все форумы рассчитывать, все это делать. Но у нас мы его полгода делаем всей школой. То есть это такой огромный колоссальный труд, а этот труд уже готовый по цене, собственно говоря, такого небольшого мастер-класса. То есть даже если вы консультируете, неважно даже в какой области консультируете, если вы чуть-чуть знаете немножко астрологии, вот вы человека проконсультировали, вы немножечко что-то знаете, уже рассказали. А дальше вы просто открываете наш шталут. И там все. По его господину дня, опа, несколько страниц прогноза, по, по его году рождения несколько страниц прогноза. По, про удачу, пожалуйста, про деньги, пожалуйста, про волки цемень пожалуйста. Вы просто берете оттуда, выписываете, и вы еще получаете страниц 50 полезнейшей информации конкретно про человека, и вы свою консультацию дополняете человеку, и человек получает огромную интересную консультацию с, с цеменевскими прогулками, с какими-то полезными датами, с активациями, с сталкиванием богатства. То есть вы даете бонусом ту информацию, которую вы, может быть, умеете это просчитывать. Но это же надо сидеть и просчитывать для каждого человека. Это огромный ненормальный труд здесь мы этот труд делаем делаем и этот труд этим трудом может каждый из вас воспользоваться еще раз говорю как вы можете воспользоваться для себя это очень интересный достаточно красивый такая красивая электронная книга то есть вот вот видите здесь вот даже видно как он выглядит то есть мы пытаемся его эстетически мы еще помимо того что его пишем потом отдаем редакторам, которые нам делают это красиво вставляются картинки вставляются много таблиц Этим трудом могут воспользоваться даже люди, которые вообще ничего не знают в астрологии, там все написано. Какой калькулятор зайти, как сделать, что почитать, как посмотреть, где это вычислить. То есть это все, все будет понятно. Это понятно хоть для абсолютно начинающего человека, хоть для человека, который уже профессионал. Вот просто профессионал, вы можете быть профессионалом. Такими же, как мы или лучше нас. Но вам этот все равно справочник нужен будет, потому что... А зачем вам это все считать? Это делают несколько людей. У нас, у нас вот в нашей школе, это мы делаем почти вся школа. Вот. А когда это все уже написано, посчитано, и, и вы не отрываетесь, вообще не тратите абсолютно время. За ваш счет как-то нечестно пишет Наталья. Нет, вы делаете консультации сами. Вы же лично консультацию делаете сами, а потом вы бонусом еще даете информацию. Но если вы будете еще и рекламировать и говорить, что, вы знаете, я пользуюсь правилочником школы Натальи Пугачевой, и тут написано то-то, то-то, ну я вообще буду вам благодарна. Ну, конечно, вы можете. Вы все равно многие это делают. Многие, я знаю, астрологи делают очень расширенные консультации. Ну хотите считать, сами считайте, я же не против. <смех> Сидите, считайте вы. Половина знаете, этого можете не знать, а половина можете знать, но э, не уметь. Или это, на это нужно тратить кучу времени. Почему нечестно? Это абсолютно честно. Мы предлагаем ученикам, мы готовим профессиональных астрологов, мы облегчаем работу. да Это нормальная история, что мы сидим, делаем такой огромный труд. Который мы продаем за, в общем-то, небольшие деньги, но помимо того, что вы можете э, сами посмотреть, сами, сами все для себя да, посмотреть, вы еще можете пользоваться. Вы же честно его покупаете, мы его честно делаем, продаем своим ученикам, и вы честно им пользуетесь как справочный материал. А почему нет? Мне кажется, это очень хорошо. Вот. Так что. А, Елена пишет: руководство очень полезное, пользуюсь, применяю, как вы учите. Спасибо, Елена, да, да. Реально масштабная работа, вторая Елена пишет. Помесячная инструкция на целый год. А, не прогадайте. Уже несколько лет пользуюсь, за что благодарна Спасибо, вам нам очень приятно. Нечестно, когда нагло слезали, а когда информацию купили, то это честно. Вот, конечно, я тоже так считаю. Если знаете, если. Если вы, так сказать, абсолютный неуч, да, вы никогда чему не учились. Вы там самоучкой каких-то знаний понахватали. Потом вывесили такую, а я консультирую, да. А потом еще и пытаетесь с нашего же сайта какие-то прогнозы взять, туда вставить и, значит, еще человеку выдать. Но вот это будет, конечно, обман всех вокруг, да? А здесь нет, это же мы, мы делаем специально для своих учеников, мы очень в общем, рады, что вы будете пользоваться и что ваши консультации будут более ценными, более полными, более интересными. Да? Почему нет? Так что, какая, друзья, какое там содержание? Во-первых, там астрология, прогноз для каждого элемента личности, прогноз по году рождения, наказание, столкновение, сокровищница, романтика, полезная стихия вода воды, символические звезды. Такие вот красивые картиночки, вот как вы видите, да? с, с, как я уже говорила, с таблицами, с подсчетами, с иллюстрациями. Будет раздел здоровья, группа риска, наказание, здоровья символические звезды в здоровье, беременность в 2022 году, рекомендации по питанию, рекомендации по сохранению здоровья, 2022 год, поддержка системы организма 2022 год, да? летящие звезды фэншой на каждый месяц года, неблагоприятные сектора. Благоприятные помощники. Общий прогноз по летящим звездам. Активизации и выбор дат. И каждый месяц года. То есть активизации, которые вы у нас покупаете. Многие у нас очень много людей их покупают. Магазин, в интернет-магазине свой иногда захожу. Смотрю, что там происходит. Там все время идет покупка этих активаций. Друзья, так вот в этом они уже у вас есть. Их не надо на каждый месяц покупать. То есть у вас сейчас прогноз. Вы просто те деньги, которые вы тратите на активации, вы можете купить прогноз, и помимо тех активаций, которые вы покупаете, плюс еще те, которые вам идут в подарок, плюс еще и сам весь прогноз будет на 500 страниц в подарок. То есть с точки зрения денег это вообще очень выгодная как бы, история, вообще всесторонне выгодная история. А, активизация и выбор дат на каждый месяц. Правила и, э, и виды активизации. Лучшие даты месяца. Активизация звезды благородного человека. Блок счастья, блок богатства. Зеленый дракон поворачивает голову. Птица падает в гнездо. Активизация звезды академика. Вталкивание людей. Согревание денежной звезды, которую мы даем без Ну, там, она тоже есть. Секторы для ремонта. Вот опять же. Вот, вот такие красивенькие, но здесь, это, конечно, понятно, что это за прошлые годы вы видите, да? То есть вот такие вот красивые страницы с иллюстрациями, с картиночками, с, со всякими э, нужными, если нужны ссылки, таблицы, все в нем уже прилагается. Выбор дат, хорошие, плохие дни месяца, периоды ретроградного Меркурия, дни без богатства. Вот успели вы ко мне прийти, молодцы, что так много людей приходят. А лена мне пишет что друзья самое главное что я вам забыла сказать вы деньги платите сейчас а прогноз вы получаете в декабре значит смотрите у нас год наступает в феврале месяца феврале то есть мы к концу декабря делаем но у нас динамические динамическая цена я точно знаю вот смотрите какой вот такой у нас красивый видите прогноз то есть, вот, даже с какими-то стрелочками мы вам показываем а как смотреть а вот на что а где да мы даем ко всему вот такие вот красивые вам таблицы да, мы все это с описаниями со всеми картинками значит вот видите такие вот у нас Значит, что происходит вы получаете декабре сейчас он у нас еще в работе находится просто у нас цена динамическая, которая все время потихонечку поднимается она кстати говоря вот это руководство у нас стоило 6 900 вот лена буквально за 15 минут до э, вот этого эфира я у нее переспросил какая будет цена Она говорит, я сделал на 6 дней 5 900 так что можете сейчас взять по цене 5 900 цена потихонечку растет растет она где-то к новому году около 10 тысяч будет ну это как бы реальная цена этого этого ценнейшего так сказать вот. вы его получаете в декабре в январе вы его читаете смотрите у нас проходит бонусный урок мастер-класс где вы можете задать любые вопросы наши преподаватели придут по всем этим разделам с вами поговорят ответят. естественно мы вас не бросим если у вас в течение года будут какие-то вопросы то волком мы в течение года вам будем их, их на них отвечать ну, цена которая в итоге когда мы его начнем выдавать станет 14 900 сейчас его можно взять за 5 900 цены растут лена вот она мне даже одну презентацию скинула там было 6 900 и будет 6 она говорит, нет я сейчас его снижу вот можно в течение шести дней купить Друзья, рассрочки здесь, наверное, какой-нибудь, ну, потому что это как бы не та история, то есть мы его заранее продаем по более низкой цене, как раз потому, что вы можете его взять там в три раза дешевле, но заранее. Цена все время поднимается, поднимается, поднимается, и потом у нас тоже его прекрасно, у нас его и в январе прекрасно раскупают, и в феврале, когда год начинается, прекрасно раскупают. И еще докупают там марты, даже апрель его докупать, потому что ну, он все равно очень полный, там очень много материала. То есть он с февраля 22 по февраль 23 будет. Вот судьба не фатально все можно изменить к лучшему. Мы с нашей командой тоже <связываем> следуем всем рекомендациям и планируем дела по волшебному чтобы все получалось так, что... Удачи, друзья, в 2022 году. Я думаю, что вот, это вот, вот этот наш любимый толбут, он вам тоже очень будет в помощь. В помощь и в работе, и в учебе. И просто, может, как развлечение почитать, посмотреть карты, посмотреть все активации труд колоссальный, безусловно да наталья спасибо ну что друзья труд действительно большой и труд действительно, ну это как бы это нормально для если если ты себя позиционирует школы и ради любимых учеников почему же этот не сделать вот. ну что друзья наверное на сегодня все мы с вами будем расходиться татьяна сегодня не будет лена она будет не будет или мы уже только в статье можем почитать про летящие звезды подскажи пожалуйста или она в какой-то другой день выйдет у нас не будет у нее уроки, да, у нее же сейчас тоже идут достаточно напряженные. Значит, друзья, мы все эти, вы также весь материал по Танине, по Танине теме летящих звезд тогда, в виде статьи на нашем сайте, все будет. Так что читайте, все, все, я думаю, разберетесь. Если не разберетесь, пишите либо в комментариях по статье, мы будем отвечать, либо в письмах мы у Татьяну попросим, чтобы она ответила. А она пишет, что уже сегодня все есть, Лена уже опубликовала сегодня на сайте, да, все, Татьяна тоже соскучилась, ну да, уже пора Татьяну нашу выпускать, давно ее не видели, все, друзья, спасибо и счастливого вам вместе, несмотря на то, что собака статичная, несмотря на то, что землей будет затруднение, ну, хорошее же тоже будет, давайте будем концентрироваться на, этим, на этом хорошем, держать себя в руках, поменьшились какие-то скандалы, Поменьше какие-то неприятности. Перед тем, как ответить, считаем до 10, думаем, а еще лучше разворачиваемся, уходим, поспим, потом ответим. Вот. Так что в собаке огонек есть. Да, собака уж не совсем, конечно, пропащие. Собаки есть, особенно если еще у вас кролик где-то пробегает, то так вообще будет весело. Да. Вот. Все, друзья, все, всего вам самого наилучшего вам и вашим семьям Здоровья вам! Сегодняшняя запись будет, конечно. Надеюсь, комната ее ставит.